Итак, свобода чувствовать. О чем вся эта история и как будет устроен наш сегодняшний вечер? Во-первых, я хочу рассказать о том, как я вижу, что такое чувство, эмоции, внутренние переживания. Правда ли есть э, вот эта вот часть, да, потому что часть ли хорошо ничего не чувствовать? Кто-то переживает или интересуется, было бы любопытно, а как это вот другие чувствуют, я бы тоже хотел. Да, часть людей чувствует и понимает, что это какая-то важная э, и очень сильная часть жизни, которой управлять практически невозможно. То есть эмоции захлестывают, они создают э, некий ландшафт боли, э, кого-то они перегружают и вообще превращаются в истерику, э, они могут разрушать наши отношения. Вот есть ли какой-то вообще шанс да, у нас, у человеческих существ, научиться жить со своими чувствами, научиться понимать, что это такое, откуда они берутся, нужны ли они нам и почему. Как вообще я пришел к этой теме? Да, Я к этой теме пришел по понятным причинам, потому что у меня, как у любого другого человеческого существа, было большое количество задач. И а, я, на самом деле, был представителем сразу двух этих полюсов. То есть были большие периоды, когда я ничего не чувствовал, а в периоды, когда я начинал чувствовать, я чувствовал очень перегруженную эмоциональную систему. И... А обычно, да, если у человека все хорошо в какой-то сфере, ему очень трудно обучать других, у него могут учиться только такие же талантливые люди, как он. Я в этом смысле совершенно неблагополучным был человеком, и у меня ушло огромное количество лет самостоятельной работы, работы с помощью моих учителей над системой чувств, которая позволила мне ну, выстроить совершенно другое качество жизни. И я сейчас, когда на семинарах, когда живые семинары или живые консультации, я вижу человека, который ко мне приходит и говорит, я, наверное, очень сложный случай. Я смотрю на него и думаю, слава богу, ты не такой сложный случай, каким был я, поэтому, скорее всего, я могу тебе помочь, потому что пока такой сложный случай, как я, ко мне не приходил. Я долгое время думал об эмоциях, так как нам предлагает ну, наша культура. Да? И в нашей культуре есть несколько очень важных странных представлений об этом. Во-первых, если вы подумаете над этим, то нам внедряют в наши чувства и эмоции систему самонаказания. Вот есть как автоцензура, а здесь система самонаказания. Детей с детства учат стыду, чувство вины и разным другим болезненным историям для того, чтобы, когда они сделали что-то плохое, потом они переживали это. И мне очень нравится, у Шекли есть история, когда человека значит, за преступлением отправили на планету, он там устроил революцию, смог сбежать с планеты тюрьмы, прилетел, он хотел узнать, кто его сдал. И в конце концов оказалось, что он сам себя издал, потому что э, в детстве всех этих детей обрабатывали гипнозом. И на самом деле этот процесс, он не он происходит. Огромное количество людей делают какие-то действия, которые лично для них являются абсолютно правильными и классными. Но внутренне появляется вот это наказание, да, некие встроенные негативные чувства начинают активизироваться и э, переключать, э, ну, и отравлять жизнь. И мы называем это вина, то есть человек делает что-то, что ему нравится, и испытывает вину. Как, как с этим быть? Э, это один аспект, который в нашей культуре распространен. Чтобы с этим ничего не делали, у нас принято, что чувствами нельзя управлять, потому что если мы управляем своими чувствами, то все, это не искренность. Но на самом деле, что означает управлять чувствами? В большинстве случаев под термином управление чувствами люди понимают, да, подконтролировать чувства, понимают способность выключить чувства и перестать что-либо чувствовать. Если мы возьмем метафору человеческого тела, физического, да, вот есть эмоциональное тело и физическое тело. Если бы мы перенесли отношение, которые у нас в культуре принято к эмоциям, мы бы сказали, что учиться ходить, учиться двигаться, делать что-то своим телом. Это не искренне. Нужно делать только те движения, которые тело само делает. А контролировать свое тело означает сидеть неподвижно. То есть, если бы человек был в кресле каталки, мы бы сказали, о, он прекрасно контролирует свое тело. Вот так мы относимся к эмоциям. Но с физическим телом это не, не работает. Да? С физическим телом мы скорее думаем про то, что интересно, а если человек умеет пользоваться своим телом, значит, либо это супертанцор, либо это какой-то мастер боевых искусств, гимнаст, человек, который делает своим телом интересные, невероятные вещи, которые доставляют ему удовольствие, которые включают в себя какое-то мастерство, тренировку, преднамеренность, да, там скалолаз какой-нибудь. И вот для меня управление своими чувствами и эмоциями – это не вопрос искренности или естественности, потому что для нас с вами неестественно общаться онлайн, мы не рождаемся со способностью и привычкой общаться онлайн, и мы не знаем, как заходить и настраивать эти вебинары. Это выученное поведение. Мы не рождаемся со знанием языка, мы учим язык и так далее, и так далее. И вопросы взаимодействия с собственными чувствами – это тоже выученная вещь. И когда мы сталкиваемся э, с этой темой, здесь возникает большое количество наслоений, потому что если бы мы говорили с вами про то, как заработать в два раза больше денег за следующий месяц, эта тема относится к субъективному, э, к объективному личному и к объективному общественному, и она суперизмерима. Можно было бы сказать, о, мы знаем, что мы делаем, мы можем попробовать все, что мы сделали, и увидеть, как в следующем месяце что-то выглядит. Более сложная тема, или там похудеть на сколько-то килограмм. Более сложная тема, например, когда мы учимся с вами коммуникации. Там есть элементы, а научился, не научился, в каком проценте случаев я стал двигаться в этом лучше. Эти переговоры я провел лучше, чем обычно, или как, как я справился с ситуацией. Когда мы с вами говорим про чувства, мы попадаем на совершенно удивительную территорию. Вот я когда в детстве смотрел на зеркало, у меня всегда был этот вопрос. Ведь в зеркале право и лево меняются местами. Да, то есть если я поднимаю правую руку, оно поднимает левую руку. Но верх и низ местами не меняются. И здесь возникает вопрос, почему? Как зеркало знает, что правое и лево надо менять, а верх и низ менять не нужно? И даже если я лягу, оно все равно этого не делает. Я приглашаю, когда вы в следующий раз будете смотреть в зеркало, вспомнить эту загадку. Вспомнить, что я вам ее предложил, и поиграть с ней, попробовать, понять. Вот, вот вы двигаете рукой в зеркале, да? она отражается. Хорошо, почему голова и ноги не меняются местами? Как зеркало знает, что вас не надо переворачивать? Ведь, например, если мы говорим про э, старинные фотоаппараты, то они как раз переворачивали вверх э, и вниз. Это загадка про то, что такое чувство. И здесь мы встаем на территорию субъективности. Здесь мы встаем на территорию личных уникальных переживаний, когда мы говорим про чувства и эмоции. И есть огромное количество спекуляций, часть психологических течений, которые в это пытаются вмешиваться, они в это вмешиваются точно так же, как общество. Они говорят, это нельзя чувствовать, это... но мы знаем с вами, что есть огромное количество переживаний, и мы, когда сталкиваемся с чем-то, они рождаются внутри нас, которые являются очень смутными, и мы не можем в них разобраться. И здесь вопрос состоит в том, готовы ли мы, даем ли мы себе право быть внутри этих э, смутных переживаний, умеем ли мы с ними разбираться. Потому что в большинстве случаев мы не умеем этого делать. И у меня был друг, мы когда-то занимались с ним, э, у нас было несколько совместных хороших проектов. И он был дальтоник, он не умел различать розовый и зеленый. И это было безумно смешно, ходить с ним по городу и подкалывать его всячески. Я спрашивал, какого цвета это здание, какого цвета этот автобус. И он не мог э, сказать, если это были оттенки красного и зеленого, он не мог э, сказать, какого это цвета. И я мог ему сказать, что это очень зеленый. Он смотрел на это и говорил, как они безвкусно это сделали. Но очень важная часть состоит в том, что он был веб-дизайнером, он занимался полиграфией, а потом э, делал дизайн интернет-сайтов. И на самом деле они у него были достаточно хорошие, потому что он полагался в основном на графику. Но вот для меня этот образ, он запомнился, да, такого дизайнера, который не умеет различать цвета. Для меня это образ человека, у которого есть тело и эмоциональная часть, и он не умеет разбираться, что там. Потому что та часть, когда человек говорит, э, это слабость, я не хочу переживать чувства. Это человек, который чаще всего пытается полагаться на какую-то рациональность. И мы исследовали большое количество мозга в данный момент, да, как человечество, нейронаука развивается. И есть потрясающее наблюдение, когда у человека происходит, например, микроинсульт, и у него поражается та зона мозга, которая отвечает за эмоции и чувства, происходит чудо. Человек перестает что-либо чувствовать эмоционально. И, казалось бы, это должен стать супермеханизм для зарабатывания денег или каких-то других интересных рациональных решений, может быть, ученый какой-то. Но мы обнаруживаем, что такой человек не способен выбрать между двумя стаканами воды, потому что вся наша система принятия решений основана на чувствах и эмоциях. И люди, которые говорят, что они не хотели бы чувствовать, эмоции, не хотели бы переживать чувства, они отказываются фактически от главного драйвера. И эта система, если вы знаете большое количество лидеров, если вы посмотрите, не знаю, видеозаписи Джобса, Илона Маска, каких-то других лидеров, которые создают бизнесы и формируют современный ландшафт реальности Безоса, вы увидите, что это не безэмоциональные люди, это сильно эмоциональные люди. И здесь нам нужно провести границу между тем, что бывают люди с сильными, сильной эмоциональностью и люди, например, вспыльчивые. Потому что, еще раз, точно так же, как мы делаем вот эту ошибку, мы говорим, человек контролирует эмоции, это означает, что он ничего не чувствует. Мы точно так же проводим параллель между тем, что человек очень эмоциональный и человек, например, вспыльчивый, истеричный, не контролирующий себя. Представьте себе человека с очень сильной эмоциональностью, который ее контролирует. Вы можете представить себе атлета, который очень у него сильное, крепкое, классное тело, которое он потрясающе научился контролировать. Вот это тот самый образ сила и контроль, потому что, смотрите, наш мозг, общается с окружающим миром, да, и наша личность через мозг, через наше тело, общаемся мы с окружающим миром через э, органы чувств. Мы по большому счету имеем шесть каналов связи с окружающим миром. Зрение, запахи, вкусы, ощущения и чувства, систему равновесия и слух. И вот... Э, когда мы взаимодействуем с окружающим миром, мы можем видеть что-то снаружи, и у нас есть внутри картинки, мы можем представить себе, если я переставлю это сюда, мы можем представить себе маршрут, как мы идем. Вы можете вспомнить, как открывается дверь в вашу квартиру. Это работа зрительной системы. И, и это очень важная э, часть нашей личности. И вы наверняка слышали такие термины, как визуал, аудиал, дигитал, кинестет. Что эти термины обычно означают? Часть людей говорит, ну так не бывает, у всех людей есть это все. Да, у всех людей есть все эти системы, но это не означает, что они умеют ими пользоваться. Некоторые люди совершенно не способны различать э, звучание, совершенно не способны мыслить звуками. Они очень плохо запоминают, у них не развит слух, у них не развито слуховое мышление. И у них аудиальная часть очень слабая. Это не означает, что ее нельзя развить, но э, она просто не, не развита. И такой человек, нельзя сказать, что у него аудиальная составляющая является важной составляющей его жизни. У некоторых людей, большинство людей в нашей культуре мы игнорируем запахи и вкусы, мы слышим только достаточно грубые запахи и вкусы. И с чувствами вот такая штука, когда мы говорим кинестет, это человек, который думает телом. Такие люди, правда, бывают. Но в чем здесь игра? Игра здесь состоит не в том, чтобы на человека повесить ярлык и сказать, все, вот ты визуал, а ты кинестет. Нет. Идея здесь состоит в следующем. Что люди очень часто говорят, например, я визуал, но мне надо поработать над моей кинестетикой. Или они начинают ее игнорировать. А для меня это выглядит очень просто. У нас есть, ну давайте, три основных системы, самых мощных, которые больше всего для жизни подходят. Это зрение, слух. И ощущения, И мыслительная система, так называемая, дигитальная. Да, мы используем язык, мы используем какие-то знания. Вот э, идея состоит не в том, чтобы развесить ярлыки и решить, кто я такой. Э, и идея состоит не в том, чтобы сказать, все, вот я кинестет, поэтому я должен жить так. Идея состоит в том, что мы можем стать гораздо более полноценным человеком. Я помню, у Гоголя, по-моему, да, была эта история, когда девушка там, размышляла про каких-то мужчин, которые были в нее влюблены, и она думала, что вот мне бы мужчину, у которого усы от этого, там, характер от этого. И вот эта история получается, что если у нас есть ярко-визуальный человек, то этот человек будет властный, сильный, интересный, с широким кругом, знакомств со способностью принимать решения такой клевый, интересный, но в чем-то он будет, с ним сложно будет установить какие-то глубокие отношения, с ним можно разговаривать по делу, с ним можно делать какие-то интересные вещи, но он не учитывает чувства, он может быть достаточно жестким, он может быть очень хищным, например. Гинестет чаще всего это будет человек, который такой просто лапонька, если он хороший. Да, «Женитьба Гоголя». А, да, вот а, он, он будет лапонька, он будет беречь чувства, он будет внутренне глубокий, он будет приятный, его, он приятно будет трогать, а, с ним приятно заниматься любовью или танцевать. А, он очень подвижный, он заточен по тому, чтобы хорошо провести время по-человечески и радуется другому человеку, как человеку. Дигитал – это будет человек суперинтересный, умный, знающий очень много, способный разобраться в чем-то, способный построить структуру, обдумать что-то. И вот получается, мы можем создать себе такой э, круг друзей, э, да, людей, с которыми мы общаемся. Но теперь интересная штука состоит в том, что в каждом из нас есть каждая из этих частей. Визуальная часть отвечает за наши социальные амбиции, за нашу способность общаться, воздействовать на других людей, за то, чтобы решить, я куда-то хочу двигаться. То есть у нее есть вот этот импульс, который мы называем амбиция. Дигитальная часть отвечает за то, что мы способны раскладывать что-то по полочкам, думать, быть умными, знакомиться с какой-то системой. Кинестетика. Все это наполняет жизнью, драйвом и силой, потому что визуальная система со своей устремленностью и амбицией без этого топлива, без этого обеспечения не работает. То есть человек э, смотрит на что-то и понимает, мне бы это хотелось, но у меня нет сил туда двигаться. И у каждого из нас, кем бы мы ни были, какая бы система у нас ни была развита, кинестет является фундаментом красоты, наполненности и жизненности как таковой, потому что, да, чем измеряется наша жизнь? Наша жизнь измеряется тем, сколько секунд в этот день, в эту неделю, минут я наполнил жизнью, я наполнил теми переживаниями, которые дают ей смысл, вкус, не обязательно только приятными, это могут быть болезненные, это может быть грусть, это может быть недовольство тем, что я еще не смог сделать то, что я хочу. И кинестетическая система – это субъективные личные, да, вот там уже есть варианты, субъективные понятия, так просто договорились. Вкусы и запахи мы можем отнести вроде бы кинестетики, но по большому счету это отдельная система, и они работают по своим законам, да. Но вот право и лево – это субъективные, верх и низ – это объективные, совершенно точный комментарий, да, и здесь идея как раз вот в этой субъективности, потому что мы хотим прожить свою собственную жизнь. Самая большая ценность жизни – это своя собственная жизнь. И у кинестетической системы могут быть правильные настройки, мы можем ее правильно чему-то обучить, а можем неправильно обучить. Какие есть ошибки в обучении нашей кинестетики, нашей эмоциональности, наших чувств? Первое – это когда у нас есть просто вот набор, я уже говорил, встроенных механизмов, по контролю личности, да, это вина, стыд, болезненные всякие переживания, страхи, которые просто не, мы не можем их перешагнуть, они буквально встроены внутри нас, эти барьеры. И это ужасно, когда у нас нет свободы пройти сквозь свои собственные переживания, это ужасно. Люди говорят, у нас нет свободы, потому что поправки, потому что э, соцсети следят за нами. Но самая большая несвобода, которая у нас есть, это когда я планирую что-то, думаю, и думаю, нет, я не смогу. Я не смогу, потому что я не справлюсь со своими собственными переживаниями на пути к этому. И люди начинают рассказывать, потому что я ленивый, я не смогу заставить себя, я не смогу создать этот драйв, у меня нет достаточного амбиций. Или наоборот, им страшно, или они понимают, что здесь они будут переживать слишком сильно и не справиться с чем-то. И они начинают привыкать жить вот в этом ландшафте, который просто был выстроен. Это первая часть. Вторая часть неправильных настроек кинестета – это то, что кинестеты имеют невероятную привычку скрывать свои чувства и не показывать, не давать негативную обратную связь. Там, где визуал накричит на человека, потом будет извиняться, откупаться или искать себе нового человека, кинестет будет постоянно делать шаги назад, накапливая внутри себя в телесной форме стресс, неприятные переживания и боль. И у кинестетов, которые живут такой жизнью, у которых есть эта привычка, у них возникает такой чуть-чуть придушенный голос, у них возникает большое количество микронапряжений в теле, которые годами могут храниться. И неприятный результат этого процесса состоит в том, что в какой-то момент это может взорваться. То есть кинестет копит, копит, копит, копит. А потом он бабах и реагирует, и, и, и у него начинает сносить крышу. И это может произойти вот от того самого перышка, который ломает э, верблюду горб. Третья часть, которая у нас есть с кинестетами, э, трудности, это то, что кинестеты считают, что можно отстаивать свои интересы, давать сигнал другому человеку только на фоне сильных эмоций. И они вынуждены э, в этом случае, может быть, вы себя узнаете, может, кого-то. Да, они вынуждены в этом случае доводить все до катарсиса. То есть они так строят ситуацию, чтобы они вынуждены были взорваться, потому что только тогда они готовы отстоять свои интересы. То есть визуал сразу орет, а кинестет, когда накопит. Кинестет очень часто даже не орет. Кинестет очень часто он уже себя внутренне, физически разрушил, и он может... Ну, Дети-кинестеты дерутся, э, да, э, кинестеты взрослые, но ну, в плохом варианте они могут э, применять насилие. Э, очень часто он просто начинает все рушить. Если вы смотрели фильм «Контроль гнева», «Управление гнева» с Джеком Николсоном, это очень забавный фильм, там описывается это как имплозивные и эксплозивные типы, когда они летат, летят, э, да, а рот визуалы все-таки. Вот. Э, Кинестет уже будет кричать, если, то он будет кричать не на человека, а от внутренней боли, которую он переживает. И, да, здесь такая штука, что если еще есть особенность у кинестетической системы, это уже не настройка ее, а, ну, хорошо, давайте про настройки договорим, да, например, говорить нет. Визуалу очень легко сказать нет, дигиталу очень легко сказать нет. Кинестетическая часть, если мы постоянно на нее опираемся, и она неправильно настроена. Она планирует, какие чувства будет переживать другой человек и какие чувства буду переживать я, если ему будет неприятно. И этим людям трудно говорить нет, они начинают говорить да просто для того, чтобы в данный конкретный момент не создавать конфликтов. И они делают ровно то же самое, что э, я уже сказал, они накапливают этот конфликт, и потом происходит взрыв либо вовне, либо внутрь. Да? Вовнутрь это то, что мы называем психосоматикой, изменения на уровне гормональной регуляции, работы вегетативной нервной системы и человек тогда не понимает, а что происходит? Вроде бы сейчас ничего не произошло, а у меня вот такой высокий уровень стресса, потому что кинестет копит. И что здесь очень важно? Главной особенностью э, грамотного, здорового, хорошо обученного, настроенного кинестета является способность понимать и различать всю полноту и спектр своих чувств. Так же, как художник, так же, как дизайнер, он видит весь, всю палитру цветов, он видит разные формы. Бывают гармоничные, бывают негармоничные, бывают уродливые вещи. В «Азбуке вкуса» сейчас висят портреты над отделом готовой еды. Портреты, я сначала не мог понять, что это такое, какие-то мужики с опухшими лицами, с фингалами, но такие брутально сделанные портреты шеф-поваров «Азбуки вкуса». И я всегда говорил, уродство привлекает, и правда, я, я наблюдал, люди заходят в магазин и смотрят, и они не могут понять, и это привлекает гораздо больше внимания, чем какая-то красивая фотка. да. И вот в зрительной системе а, есть, есть у нас это многообразие. Хорошо, там это может быть некрасиво, это неинтересно, но мы видим это и узнаем это, и мы понимаем это, и мы можем запомнить. Визуальная система очень хороша для запоминания, для быстрого мышления, кинестетика очень часто очень смутная. То есть мы не умеем там делать различий, да, то есть мы не можем сказать, как я себя чувствую, наш словарь очень бедный. И получается, что визуальная система, аудиальная система очень часто используется для описания того, что мы делаем как бы вот между друг другом, что мы делаем в окружающем мире. И весь наш язык – это язык для того, чтобы я мог говорить с вами. Чтобы вы могли говорить со мной, чтобы мы могли общаться и описывать что-то, что мы наблюдаем. Да, у нас бывает э, язык, который ну, подходит большому количеству людей. И есть э, язык, когда мы между собой разговариваем э, в узком кругу, какой птичий язык, профессионализмы, там, семейные какие-то штуки. Но я хочу сказать, что кинестетика – это очень важная система, она отличается от всех остальных тем, что… Кинестетика – это, по сути, язык разговора с самим собой. Это язык, который является настолько субъективным, нет ничего более личного, чем наши чувства, чем наши переживания. И в этом смысле неправильная настройка кинестета, которая в современном мире возникла очень сильно, потому что нас э, превозносят эмпатию, способность сочувствовать другому человеку, способность через зеркальные нейроны присоединиться к состоянию другого человека и внутри себя почувствовать то, что чувствует он. И это одна из самых опасных и самых трагичных ситуаций, которая, на мой взгляд, сложилась, потому что э, я... Смотрел видео на Теди, лекции, и люди говорят, да, нам нужна эмпатия, нам нужно больше эмпатии. Если человеку плохо, нам нужно, чтобы нам было так же плохо, тогда мы можем ему помочь. Ничего более тупого не слышал. И люди научаются, да, я когда веду семинары, у нас есть разные способности. Мы должны уметь чувствовать то, что чувствуем мы. Мы должны уметь быть в эмпатии, чтобы почувствовать, что чувствует другой человек, для того, чтобы понимать, чего от него ждать, как с ним разговаривать и так далее. И мы должны, в принципе, уметь иметь способность а, не чувствовать по этому поводу ничего для того, чтобы ну, хотя бы псевдообъективно взглянуть на ситуацию. И я, когда готовил семинары, когда я начинал в 2001 году, у меня была идея, что нам нужно будет учить людей вот этому выходу или там эмпатии. И я обнаружил, что я ошибся абсолютно полностью. Потому что гораздо чаще я встречаю людей с тем, что психологи назвали синдром покинутого гнезда. Это люди, чаще всего женщины тренируют эту способность. Они отказываются от собственных чувств, они постоянно, как радар, находятся в состоянии эмпатии. И они постоянно, когда сталкиваются с другими людьми, проверяют, что чувствует другой человек, чувствуя это внутри себя. И такой человек теряет доступ к своим собственным чувствам. И он перестает в какой-то момент понимать, а он что Чувствует, А что он хочет? А что ему нравится и не нравится? И у него возникает вот эта вот смутность, он без другого человека не может сделать выбор в меню или сделать какое-то э, решение. И это ужасная э, история, которая еще одной неправильной настройкой в современном мире кинестета является, она, собственно, ну, поражает э, эту чудесную часть, которая должна быть нашей Собственный, потому что мне очень нравится, есть какой-то красивый э, из э, у евреев про то, что Мойша говорит, вот я вот умру, и я предстану перед Богом. И ведь Бог мне не скажет, Мойша, почему ты э, не прожил такую же богатую жизнь, как Яков, и не, или там не прожил бы и так сильно, как Абрам? Он же спросит меня, Мойша, почему ты не был Мойшей, почему ты не прожил такую жизнь, на которую был способен только ты? И кинестетика является ответом на этот вопрос. И если мы говорим про эмоциональность, да, эмоциональность является частью лидерства, потому что, еще раз, эмоциональность и истеричность – это разные вещи, эмоциональность и вспыльчивость – это разные вещи. Потому что вспыльчивость да, – это идея того, что человек не способен удержать это внутри себя, и его поведением начинают управлять его чувства. А чувства не должны управлять нашим поведением. Это удивительная история, мы не должны э, вестись на них, потому что они не являются механизмом для действия в окружающем мире. Они являются топливом. Потому что если мы в идеальном варианте, идеальным вариантом того, как работают чувства, является спортивная злость. Это когда человек сталкивается с нагрузкой и понимает, что он на пределе своих возможностей, и он может не, не сделать то, ради чего он здесь, и он не может не реализовать и не победить. И изнутри у него появляется вот эта энергия, которую мы называем спортивная злость, только при одном условии, что эта сильная эмоциональность превращается и продолжается в виде мастерской реализации, в виде того, что он как спортсмен научен делать наилучшим образом, и она становится топливом. Вот это идеальный вариант. Потому что, еще раз, чувства не должны говорить, что нам делать. И это, это одна из вещей, которая в современная психология нас э, окунула. Да? Нам предлагают либо подавляйте, ее, тогда психосоматика, либо надо выражать свои чувства, их нужно выпускать наружу. Но это глупая история, потому что в некоторые моменты у нас внутри рождается ненависть к людям, которые рядом, э, к любимым людям или к случайным людям. Что может быть тупее, чем выражать ее? Что это создаст в окружающем мире? И вот этот вот, э, да, такой замкнутый цикл, два полюса между метанием, между тем, чтобы подавить и выразить, они являются основой современной психологии. Есть школы психологии, где там они учат орать, э, бить, и вот это вот все выплескивать. Но на самом деле, еще раз, чувства являются системой внутренней субъективной коммуникации. Они создают нашу персональную наполненность и они не обязаны быть все время приятными или неприятными. И один из навыков того, как... Это все равно, что все время есть только сладкое. Да, есть только один какой-то вкус. Есть очень разные вкусы, и мы пробуем их. И какие-то вкусы нам сначала не кажутся приятными. Если вы пробовали оливки, вряд ли они понравились вам с первого раза. Сыры с плесенью, устрицы. Но большое количество сложной еды, сложных вкусов не нравится нам с первого раза. То же самое касается наших сложных многогранных чувств. И идея состоит в том, что такое обученный мастерский кинестет. Это э, человек, который умеет с этой частью мозга разговаривать, и он готов слышать вот эти сложные тональности внутри себя. И он готов признать, что у него могут быть смешанные непростые какие-то чувства и двигаться с ними. И для меня эта тема является... Э, она как бы такая виртуальная, да, то есть то ли она про духовный рост, то ли про психологию, то ли про что-то еще, но для меня она абсолютно прагматичная, потому что от этого абсолютно точно зависят наши отношения. Умею ли я влюбляться, могу ли я себе это позволить, чувствую ли я вот эту вот искру и импульс, когда я э, на этапе выбора. Когда я строю отношения, я позволяю каким-то случайным всплескам, неправильным настройкам, сбоем организма и так далее... Превращаться в поведение и в общение с моим партнером или я умею э, это трансформировать, не подавлять, не душить себя, не чувствовать себя несчастным и постоянно чувствовать, что я наступаю себе на горло для того, чтобы партнеру было комфортно, а именно проживать, дышать и находить в этом большую наполненность. Меня сегодня друг спрашивает, я ему показывал альбом, как мы были на Кайлаши, как мы были в Тибете в прошлом году, в августе. И он говорит, слушай, интересно, а что если бы вы были э, вот там и во время ковида, да, и что бы происходило, ну, то есть, когда перекрыли границы, как бы вы там пристраивались. Ну, и, в общем, мы чего-то как-то фантазировали. Но самое главное, я понял, что это бы не было какой-то большой трагедией, потому что есть вот это особое настроение, и для меня оно описывается как разница между туризмом и э, путешествием. Для туриста все является проблемой, все, все отклонения от нормы, любые задержки, сложности, неожиданности для него являются проблемой. Для путешественника любые затруднения, изменения, конфликты, сложности, они являются составной частью его путешествия, они наполняют его смыслом запахом, и, собственно, ради этого мы входим в путешествие, и путешествие тем интереснее в целом, чем больше вот этих вот а, обертонов, переживаний, которые там есть внутри, если оно а, закончилось, и мы живы. А, путешествие в жизнь не заканчивается никогда тем, что мы живы, поэтому все в порядке, да, но любые обертоны здесь являются, пока мы их слышим, пока они звучат. Так что, а, вы так вот пишите, спасибо большое, Ксюша. Есть ли у вас какие-то вопросы? Вам откликается то, что я рассказываю? Может быть, у вас есть какие-то, ну, собственные там, вопросы, с которыми вы пришли? Может быть, вы меня чуть-чуть сориентируете, да, что, что сделать? Да, иногда мой знакомый говорил слегка, копируя своего маму и папу, как будто у него магнитофонная пленка. Он аудиал... Лена, мы многие делаем это, и это совершенно не говорит о том, что это аудиал или кинстед, на самом деле мы копируем интонации других людей, у многих людей внутренний голос, это чьи-то голоса, да, и очень часто люди, которые ссорятся, близкие, потом долго сохраняют тональность своего партнера и ругаются с ним внутри себя, поэтому это не, не имеет к этому отношения. Когда мы говорим визуал, кинестет, аудиал, мы говорим, на что человек полагается в жизни. И Визуалы полагаются на то, что они видят, да, они хотят быть сильными, крутыми и заботиться о том, как они выглядят, насколько высоко они поднялись, насколько низко пали их враги. Киностета больше интересует, комфортно ли ему, комфортно ли другим. Но штука такая, что человек может быть визуалом, и у него может быть очень хорошо настроенный киностет. Тогда мы будем видеть перед собой выдающегося лидера, предпринимателя, политика, шоумена и так далее. Человек может быть кинестетом и иметь плохо настроенного кинестета. Тогда мы получаем в корне несчастливого человека, потому что он заглядывает внутрь себя, и он как э, слепой или дельтоничный дизайнер не может различить какие-то детали. Он не может понять, а что с ним происходит. У него просто как бы мне плохо. Но как это плохо устроено? И что с этим можно сделать? И в чем, в чем состоит это внутреннее э, сообщение? Да? Так. Макс, как всегда, содержательно интересно, благодарю вас. Подождите, благодарить я еще не сделал ничего. Да, очень в тему, чувствую себя немного истерящим кинестетом, который уже не знает, что делать с этими чувствами, плюс есть амбиции и качество визуала. Прекрасно. На самом деле, еще раз, есть два направления. Одно направление говорит, вы визуал, вот полагайтесь на свои сильные стороны, добивайтесь успеха. И у вас будет там большую часть занимать визуал, потом чуть-чуть там кинестеты. И... Я считаю что мы можем быть людьми ну хотя бы на триста процентов мы можем выстроить красивую сильную визуальную систему можем выстроить красивую сильную здоровую кинестетическую систему и красивую сильную дигитальную систему мы всем можем научиться соображать думать и разбираться в каких-то вещах и, собственно, этот семинар, он про то, как сделать своего собственного кинестета, основу нашей жизненности, да, основу вот этих вот субъективных переживаний, то, что делает вас вами, то, что является сообщением. Потому что, еще раз, кинестет – это часть, которой не все равно. Все наше мастерство, все чудеса, которые мы делаем, связаны с тем, что нам что-то не все равно. Вы не хотите идти в ресторан к повару, которому все равно. Вы не хотите идти на концерт к музыканту, которому все равно. И так далее, и так далее, и так далее. И здесь есть еще одна проблема. В современном э, мире маркетологи знают о мозге гораздо больше, чем э, иные ученые и психологи, потому что у них есть на это деньги. И маркетологи научились делать интересную вещь, понимая прекрасно, что люди эмоциональные существа, и мы принимаем эмоциональные решения. Какими бы рациональными доводами мы их не оправдывали, маркетологи на протяжении последних 30 лет, как минимум, раскачивают эмоциональную систему. Они демонстрируют нам людей в ярких эмоциональных состояниях. Почему человек, который пьет именно эту воду, почему его именно вот так сильно штырит? Да? Ну, Я не знаю, сколько раз за день вы пьете воду, вас вот вы подносите стакан картой, как будто бы это большой старательский, как будто человек шел по пустыне перед этим. Но нас бомбардируют этими сообщениями, и маркетологи приучают нас переживать по любому поводу. Плюс к этому сеть Инстаграм, которая сейчас является основной, и следующая сеть ТикТок. Слушайте, пять лет назад... Большинство людей, когда смотрели на Инстаграм, говорили, ой, там, это, это не мое, это какая-то тупая сеть, я не настолько визуальный. Где сейчас все? Все сейчас в Инстаграме нас потихоньку приучают. И это использование зрительной системы, которая загружает зеркальные нейроны и нагружает наши чувства и кинестетику. Как научить ребенка кинестету управлять своими ощущениями? Смотрите, что здесь очень важно? Нам нужно разделить э, понятия. Да? Существуют ощущения, это когда кто-то взял вас за руку. Существует чувства. это ваша эмоциональная, внутренняя, субъективная реакция в зависимости от того, кто это, в какой ситуации, как он там вас взял. Это может быть тепло и благодарность, может быть э, нежность, может быть гнев, может быть страх. Это, это внутренняя реакция. И эмоция это э, про, появляется только если мы проявляем свои внутренние чувства, и не всегда чувства обязаны быть проявленными в эмоциях, потому что когда чувство проявляется в эмоциях, топливо горит и мы растрачиваем энергию, иногда мы, но ну мы же мы не хотим любовь растратить, да, мы хотим продолжать любить, мы хотим продолжать ее чувствовать, поэтому а, здесь есть очень интересные способы, как мы а, превращаем это либо в спортивную злость, либо мы сохраняем это как вот эту жизненность и внутренний напор и а, эту историю, да. Я сегодня как раз наорал на одного тупого, потом извинилась, потом переживала, потом стала рассказывать другу и поняла, что можно было только орать, чтобы чего-то добиться от тупого. Да, Алия, здесь э, история вот этой сортировки, как Таня Репкина прокомментировала выше в чате, да, как они уживаются. Есть ситуации, в которых нам нужен наш визуал, и он сделает работу лучше. В этот момент киностету лучше отдыхать и вообще не знать и не видеть, потому что кинестет начинает говорить, ой, мы обидели человека, зачем я так, и так далее, и так далее, и так далее. В некоторых ситуациях это просто не нужно. И иногда нам нужно прямо здесь и сейчас очень жестко решить ситуацию. И в этом смысле это такой внутренний балет. Мы переключаемся из одного состояния в другое. Еще раз, это метафора, да, это просто некие части мозга, и они могут просто... Мы договариваемся, слушай, сейчас отдых, сейчас я с друзьями, давай переключимся из этой визуально-агрессивной части, переключимся в доброжелательную часть, если она доброжелательно и чувствует себя хорошо. Да, внутренний балет, да, это, это так и есть. И еще одна штука состоит в том, что у кинестетов есть э, способность и особенность в том, как они учатся. Если мы возьмем визуальную часть, визуальная часть учится очень быстро и забывает очень быстро. А, я думаю, вы знаете людей, которые на лету схватывают что-то и, и тут же теряют это. Им надо каждый раз учиться. У кинестета есть потрясающая особенность. Кинестет. Учится, ему нужно много повторений, он как будто бы медленный, он как будто бы тупой. Но если кинестет научился, кинестет это умеет, и он никуда не потеряет. У нас эта часть называется «Как научиться ездить на велосипеде». да, И это одна из больших особенностей. Мы вот с Петром, он есть среди нас из Турции, обсуждали эту историю про предыдущий семинар, который был внутренний ресурс. Он, он говорит, я только со второго раза понял всю красоту того, что мы делаем. Кинестетическая часть нуждается в длительности и повторениях. И я, собственно, строю курсы так, чтобы на них можно было возвращаться. И это имеет смысл каждый раз, потому что вы идете, идете, идете, идете, и в какой-то момент... Вы поняли, Уа, вот оно, вот оно получается. да? То есть э, у него есть некая инертность, и в этом его и красота, и сложности, и сила. И для того, чтобы обучить своего кинестета, нужно и время, и повторение, и возвращение э, многократное к этому процессу обучения. Я просто ну, потратил какое-то количество лет, и я знаю, что есть моменты, когда кажется, ну вот все вернулось на старые э, рельсы, но через некоторое количество месяцев ты смотришь и понимаешь, что ты живешь просто совершенно другим качеством жизни. Вот, вот он, бах, и произошел этот переломный момент. Что делать с гневом, который возникает на близких? Екатерина, собственно, ключевым элементом в работе со своими чувствами, я рассказывал об этом, может быть, в Инстаграм, но мы там обсуждали всякие вопросы. Я надеюсь, что вы подписаны. на, да? И вот основным моментом взаимодействия с собственным кинестетом является наша способность. Обратить внимание и дать, это амигдала называется, часть эмоциональная или кинестет, да, на языке нейрофизиологии, которая рождает эти чувства. У нее есть особенность, она хочет получить подтверждение о прочтении. Да, я очень мечтаю, когда будет в WhatsApp, третья галочка, человек понял. Вот амигдала хочет, чтобы вы получили сообщение, прочитали его и поняли его, дали ей ответ. В большинстве случаев мы с ней общаемся таким образом, что мы говорим, например, «я не хочу этот гнев чувствовать», и она начинает его распалять. Это же самая история происходит, когда вы человеку другому говорите «успокойся». И это единственный способ, который гарантированно точно усилит его гнев. Точно то же самое мы делаем внутри себя, мы себе пытаемся сказать «успокойся». И сейчас в конце вебинара я вам дам это упражнение, с которого все начинается, как, как начать взаимодействовать с этой частью, так, чтобы она понимала, а, меня слышит, потому что когда нас слышат, мы не будем кричать. Мы начинаем кричать и давить, если мы видим сопротивление, если мы видим, что человек э, отказывается. Так же и амигдала, она пытается другим отделом мозга сообщить э, какую-то информацию, и если они отказываются, то, собственно, она начинает давить. Так, что можно еще сказать? Нам нужно обучать кинестетическую часть, это мы с вами обсудили. И существуют да, негативные правила э, на бессознательном уровне, которые нам кто-то передал, они э, находятся в культуре, их необходимо переучить так, чтобы у вас был здоровый кинестет, настроенный под вас, потому что, еще раз, это и есть э, ваша субъективность, это и есть ваша сила, ваш драйв, в этом ваша сексуальность, в этом ваше физическое здоровье, в этом наполнение всех тех, интеллектуальных конструкций, которые вы можете создать, и всех тех амбиций, которые могут зародиться в вашей зрительной части. Мы будем с вами очень подробно на этом курсе разбирать пошагово. Он, да, те из вас, кто был на внутреннем ресурсе, на других курсах, мы там работали с картинками, звуками, чуть-чуть с ощущениями. Когда вы прикасались к ощущениям, вот просто меня задают вопрос, а чем там он отличается, почему он нужен, а, вот здесь такая штука, что кинестетика, еще раз, она требует больше отдельного внимания и она требует времени. И курс построен таким образом, чтобы это время вам дать, чтобы вы могли, правда, обучить свою кинестетическую часть, свой мозг на бессознательном уровне реагировать иначе. И он... Построен, мы э, отрепетировали его в формате онлайн уже э, в марте. И я с тех пор просто мечтаю его повторить, потому что я вижу результаты, которые есть у людей. Еще раз, э, это не какая-то субъективная штука, которая вот духовность, и все, она изменилась внутри, и это что -то только... Это будет касаться ваших отношений, того, сколько ошибок и глупостей вы допускаете или не допускаете, и сколько удовольствия вам доставляет взаимодействие с другими людьми. Это будет касаться... Ваших э, сил в бизнесе, потому что это вопрос драйва, мотивации, вот этого напора, который э, дает нам кинестетическая часть, и наполненности той амбиции, которая есть. Это может касаться финансов, потому что, по большому счету, когда мы думаем про деньги, есть не только интеллектуальная и бизнес-составляющая, есть эмоциональная составляющая. Кому-то трудно брать деньги, кто-то боится, у кого-то есть внутренние границы. У меня есть приятель в Калифорнии, мы с ним как-то общались, он говорит, у меня есть эмоциональная внутренняя граница 5 миллионов долларов. Я не могу построить бизнес, который продам больше, чем за 5 миллионов долларов. У каждого из нас есть такая граница. Мы бы хотели, может быть, многие иметь границу в 5 миллионов долларов, но э, да, здесь нет разницы, технически она существует. И это вопрос, э, чего я стою, на что я рассчитываю комфортно ли мне сберегать деньги, комфортно ли мне тратить деньги, потому что одни люди сберегают деньги, и им некомфортно тратить, им больно это, они не наслаждаются этим. Другие все тратят, и им больно вообще идея, что я буду откладывать, экономить. И, и это все, вот этот вот ландшафт того, что мы часто называем внутренними убеждениями, какими-то синкразиями, это часто просто случайные настройки в кинестете, вот этих вот чувствах. И ваша способность. Взаимодействие со своим кинестетом меняет каждую сферу. Она меняет отношения, секс, здоровье, коммуникацию, карьеру. Потому что, блин, в карьере какие бывают проблемы? Большинство проблем это взаимодействие с другими людьми, либо переживание, стресс и неспособность справляться с теми вызовами, которые есть. И во взаимоотношениях с другими людьми это чаще всего вопрос просто, что в какой-то момент это становится настолько эмоционально дорого, что мы готовы слить и финансовую составляющую и реализацию а, ради комфорта и просто для того, чтобы прекратилась боль. И я считаю, что это отсутствие свободы в этом самом месте. А, как киностанту лучше владеть речью, а то все в картинках и как объяснить, все не очень нужно, уже так понятно ведь и по виду, и движением тела и лица. Я не очень хорошо Оль, понимаю э, вопрос, может быть, э, нужно его раскрыть. Кинестеты говорят медленнее. И штука такая, что вот я сказал да, про то, что нам нужно какое-то количество повторений в работе с кинестетикой. Э, тебе, как визуалу, кажется, что уже все сформулировано, уже все сказано. У кинестета это непонятно. Э, и ему нужно время для того, чтобы чувства сформировались, и он смог бы э, вот это вот с ними обрести контакт, потому что дигитал мыслит со скоростью схем, визуал мыслит со скоростью видео и картины, кинестет мыслит со скоростью телесных, э, эмоциональных процессов. Что делать, если не хватает дигитала внутри? Катя, э, ну, это, это развитие вот этой интеллектуальной части, оно у меня включено практически во все семинары, касающиеся коммуникации, потому что для того, чтобы коммуницировать, э, это необходимая часть. Наверное, самый яркий проект э, семинар – это... Просто спроси, как не говорить «успокойся детям». Ну да, это знаете, как родители научили меня, что если человек тревожится, то ему нужно, на него нужно наорать и потребовать от него успокоиться, это их успокаивает. Я не знаю, как объяснить, почему для меня это важно, потому что для меня я, я вижу в каждый момент времени людей вокруг себя, что сущность нашей жизни, то, что делает нашу жизнь ценной, наполненной, интересной и нашей, это качественно настроенный кинестет, правильно настроенные и во всем многообразии и свободе проживаемые чувства. И это можно видеть, когда вы гуляете по улице и видите людей, как они взаимодействуют с собой, есть ли у них этот субъективный язык, могут ли они сами с собой обсудить э, не словами, а чем-то, и, и контактировать, и понимать, и слышать себя, и понимать свои устремления, и понимать свои довольства и недовольства. Э, да, вот это меняет каждую часть жизни. И, и я, собственно, наслаждаюсь этим. Однажды на семинаре друзей меня попросили, можешь, говорит, выйти показать эту штуку, которую ты делаешь? И вышла девушка, я говорю, ну что у тебя там? Она говорит, у меня вот чувство суеты. И мы три минуты поработали с ее чувством суеты. Она нашла меня, спустя полгода она говорит, это было самое важное событие в моей жизни. Она говорит, эти три минуты трансформировали все, потому что я перестала внутренне суетиться, я с другой продуктивностью работаю, я по-другому общаюсь с людьми, когда ко мне приходят гости, я стала этим наслаждаться. Она, ну, она там что-то какие-то детали рассказывала про то, как у нее личная жизнь изменилась и сексуальность, но просто это, это было невероятно. И вот для меня это является причиной, почему я хочу поделиться этим, почему я хочу помочь каждому своего кинестета сделать э, ну, своим собственным, своей ручной работой, а не какой-то там секонд-хенд, э, когда мы просто перевариваем чужие эмоции, нас от этого колбасит, не можем сказать нет, и вот это вот вся ерунда происходит. Да, если, еще раз, Каждый человек, не бывает чистого визуала, есть человек, который привык полагаться на свою визуальную часть. Это означает, что он просто не умеет пользоваться своей кинестетической частью. Знаете, как, ну, просто есть люди, которые полагаются на какие-то свои сильные стороны. Кинестет является ощущением жизненности, в широком смысле сексуальности. Не, не, не в смысле э, половой какой-то взаимодействия, да, а в смысле его жизнь сексуальна. Ему он чувствует себя сексуальным, и у него есть сексуальное влечение к жизни как таковой. Он, для него жизнь это ну, некое такое очень правильном э, смысле переживание, да. И это является драйвом и фундаментом для того, чтобы амбиции визуала могли быть реализованы, потому что тело, если оно неправильно настроено, оно не дает сил на эти какие-то проекты, которые визуал говорит, надо сделать это, и он ну, на силе воли двигается, но вот если к этому подключится его внутренний драйв, его эмоциональность, и она будет облагороженная и красивая, он обнаруживает, что просто вау, это как на слоне ехать, а не пешком идти по той же э, территории. Вита, какой вопрос, что делать кинестету, если ему что-то не нравится в поведении руководства? Слушай, ну, э, то же самое, что всем остальным людям, да, есть несколько вариантов э, поведения, просто, как сказать, вы можете поменять себе руководство, вы можете э, переучить то, которое у вас есть руководство, и вы можете переучить себя э, каким-то образом. Здесь очень важно понять, вы смотрите на эту сферу, как на сферу, что... К этому надо привыкнуть и чувствовать себя комфортно. Или вы хотите это трансформировать? Здесь э, первично вот это решение. Это слишком э, это слишком абстрактный вопрос просто для того, чтобы на него ответить. И это не совсем вопрос вот для того, чтобы сейчас на этом вебинаре его разбирать. Да, то есть тут нужно с вашей стороны сильно больше слов, чтобы я мог иметь возможность ответить. И нужна некая нам договоренность. Упражнение. Упражнение я вам обещал, и э, мы его сделаем. Смотрите, в большинстве случаев мы рассматриваем свои чувства как нечто неделимое, как вот бабах, какая-то штука. Да? Э, кто-то их называет у себя, кто-то просто называет меня заколбасило и меряет больше интенсивность, говорит, что меня заколбасило, там у меня истерика. Кто-то называет их э, там, гнев, э, обида или что-то еще. Я предлагаю для того, чтобы настроить вашего кинестета, для того, чтобы он стал крутым, для того, чтобы он стал мудрым и мастерским. Первое, с чего начинается э, работа с этими чувствами и формирование этого внутреннего, богатого, красивого, живого, субъективного мира, это способность разделять эти чувства на составляющие. И я приглашаю вас представить себе, что вам заказали за огромные деньги чтобы вы описывали свои переживания. Вот если вы знаете этот анекдот, когда что чирикал в барабей, с листочка стекала капля росы, в которой отражалось теплое утреннее солнце, да, и только далеко-далеко на горизонте догорал дом-музей Пришвина. Вот, если бы Пришвин описывал не природу, а свои внутренние переживания, свои чувства, если бы он был таким же подробным. Вот вы... Получили заказ, и вам нужно этот заказ реализовать. И вы задаетесь вопросом, где сейчас в моем теле, пока вы живы, у вас есть чувства. Нет такого момента в жизни, когда чувства нет. Эта часть постоянно их генерирует. И вы себя спрашиваете, вот просто зная о том, что чувство есть, вы спрашиваете, а где сейчас в теле это чувство у меня живет? Это может быть горло, грудная клетка, солнечное сплетение, живот, низ живота. Чаще всего это вот эта часть, потому что мозг проецирует чувства сюда. Ощущения могут быть в разных частях тела, но чувства, они чаще всего вот здесь. Дальше вы спрашиваете себя, какой это температуры? Это теплее, чем все остальное тело или это прохладнее? Иногда у него нет особой температуры. Тогда вы задаетесь вопросом, какого это размера? Оно занимает всю грудную клетку, или это маленькая точка, или это там как штырь какой-то, да, или... В общем, изучаете размер и форму этого. И потом вы пробуете подобрать этому какое-то еще слово. И здесь очень важная игра. Когда вы начинаете это пробовать, сначала кажется, да ничего я не чувствую. Но если вот в сторону отложить, Эту привычную глупую фразу я ничего не чувствую. И просто э, исходя из того, что хорошо, я что-то чувствую, мне заплатили полмиллиона евро за то, чтобы я это описал. Надо заработать их, э, значит, все-таки где? Если бы я чувствовал, то где? А, да, это первый вопрос. Какой температуры? Они очень смутные, они не такие яркие, как картинки, они не такие яркие, как ощущения. Поэтому они у нас ускользают, и мы думаем, да мне кажется, наверное. И вы ищете вот эти вот несколько слов. Очень важная штука, что когда вы находите э, слово, которое подходит вашему субъективному переживанию в данный момент, будь то там гнев, э, будь то какое-то состояние покоя или состояние недовольства, например, вы вдруг обнаруживаете, что, то, что вот это качество внимания и то, что вы правильно ухватили его свойства, его трансформирует. Это как квантовая физика, да? Наблюдатель меняет состояние системы. Вот здесь такая же штука. Как только вы начинаете наблюдать правильным вниманием, это тут же начинает трансформировать это чувство. Оно есть вот какое-то э, ос, особенное. Оль, ну нет, ипохондрия не, раз, не разовьется, вы просто ищете вот это описание, вы же не оцениваете их. Ипохондрики, они оценивают свои чувства. Это раз. Э, два, в большинстве случаев... Э, ну, я же вас приглашаю двигаться дальше. Варвара, фраза «я запуталась» недостаточно для того, чтобы я имел возможность вам помочь вас распутать. Напишите, пожалуйста, вопрос чуть более подробно в нескольких словах. Итак, ваши домашние задания. Первое. Вы спрашиваете себя, что я сейчас чувствую. Второе. Вы спрашиваете, где это в теле. Третье. Какой это температуры? Четвертое. Какой это формы и размера, Пятое. Есть ли еще какое-то слово, которое будет отражать уникальность этого чувства? Все. Вы увидите, что все начинается с того, что это полная ерунда, у меня не получается, ничего не чувствую, слов подобрать не могу. К тому, что получается очень плохо, словарный запас маленький, чувствую вообще через раз. К тому, что... Хм, Интересно, может быть, в этом есть какой-то смысл. И если вы продолжаете делать это буквально несколько дней, вы увидите, что начинают оживать и развиваться ваши чувства. И вы увидите, что очень часто именно такого контакта даже этой маленькой части технологии бывает достаточно для того, чтобы чувство перестало сжечь, перестало вас мучить и начало двигаться. Спасибо вам огромное, спасибо за ваши вопросы, спасибо за эту чудесную вовлеченность, спасибо, ребята, счастливо.